Уж больно часто, с кем бы мы ни говорили, с пехотинцами, с артиллеристами, с танкистами, с разведчиками, слышали от них эту фразу. «Если бы не саперы!» «Если бы не саперы, не было бы переправы, моста, дороги, прохода через проволоку, через мины и фугасы. Если бы не саперы, не переправились бы, не прорвались, не остались бы целы». Нет, пожалуй, человека, который в тот или другой час своей фронтовой жизни не поминал бы добрым словом сапер, инженерные войска, сколько одних только переправ и поднятых в воздух мостов, от границы до Волги, пока отступали, и еще в полтора раза больше, и переправ, и наведенных мостов, потом, когда наступали. От Волги до Шприри, если взять одно, только и это. А сколько всего другого, чего только не делали на войне саперы. Иван Алексеевич Растегаев, до службы в армии колхозник. Сейчас пенсионер. Начал воевать в 1941 м под Москвой. Кончил в Германии, за Одером. Я в, де в, дерев в деревне жил, знаешь, из деревни, когда у меня в 1932 году, в апрель, 2 апреля меня взяли в армию mm -hmm. и направили на Дальний Восток станции Манзовка. Вот, мы, там я работал этим, ну, как служил в железнодорожном батальоне. Из железнодорожного батальон мне. Как я был такой, хоть и крестьянин, но я был такой, разве боевой парень мне взяли, знаешь, это подрывник к себе, знаешь, кадровый, как помощники. Командир, да? Да, командир. И там у него вообще теории, конечно, я не проходила, а практику я уже был. На практике уже все знал, что, что какие подрывные действия знал. Иван Алексеевич, Вы где начинали? Ну, Моск... Под Москвой у нас 5 декабря сняли с с, с, эти с работы и направили на Волоколамское направление. С Волоколамское направление как раз, сейчас помню, 6-го, да, под по пятое, на шестое, такая вся кучка была. Даже, ну, у нас эти шлемы были надеты, знаешь, под шля, под шлемники такие шерстяные шитые были нам и дали. Ну, нас одели в белые халаты, лыжи дали, знаешь, ну, мы пошли, дошли до, до такого Холодно было. холодного. Терпение, конечно, так одеты были теплы, ватные брюки были, но ботинки были с обмотками, знаешь, ноги зябли. Снега вот, по поясу никуда, никак свернуть никак нет. Ну, где увидим деревня какая окружали в этой деревне даже немцы в кальсонах спали некоторые. Кто гранату, кто чего, знаешь, выскакивают босиком. Русь, Русь, Пукникс, Пуксникс, знаешь, кричать. Кто тут, разбирайся, другие, знаешь, забирали их, вели. А потом велели одежу собирать, выносить их, их одевать. А другие какие на передовой были, знаешь, часовые эти ходили патрули в ка-в этих в кошелках, знаешь, сапоги и кошелки такие. Вот соломенный кругом обвер, обвертный, он идет как не повернулся, ему. А тут он уже завязан, на пилотке завязан, какой-нибудь шарфом или тряпкой какой, не разберешь, бабы или мужчина и сме Грех и грех тут был, все на этом. Что зимой вам, наверное, и с дорогами пришлось помочь? Дороги стелили, лес пилили и таскали на горбушки, даже по воде, значит, делали дорогу проводили э, из бревен, а потом бревна на, на, клали поперек и бревнами сантиметров 10-12 вот такие сосновые бревны клали. Вот так они и остались на всю жизнь в памяти. Леса, болота, снег, грязь, вода лежневки, дороги, переправы, чего только не строили, каких только преград не преодолевали. Вот дадут за задание, и говорят, что вот тут будет переправа, надо сделать переправу. А как переправу делать? Сперва придешь проверить надо дно какое, или она откосом, знаешь, или может там Тина, дно, или песчаные, кто знает, не знаешь, а как, ну палкой померишь, как думаешь, все, а придется раздеваться, нырять, нырнешь, проверишь, какая дно, знаешь, потом говоришь, я раза два, мне так приходилось, а в армии как одного Сделай смело, и так все время и посылают, и посылают на эту вообще работу. Мне разведчики в свое время рассказывали, как они работали вместе с операми, как вы им помогали. Ползешь по всей по нейтральной зоне и смотришь, много если пойти, сам себе выдаешь, или разведка попадет немецкая, попадешь в разведку, наткнешься и вот, а то идешь вдвоем, втроем, ползешь, он тебе, метров вдруг, а друг от друга, метров двадцать, двадцать пять, он тебе, при при я ползу, смотрю вперед, он стоит, а третий смотрит по бокам и сзади, может сзади заметила разведка, знаешь, вот, и слушаешь, где, Работают, где может не враг, где дот делают, Ты все это записываешь и пишешь, знаешь, командир отделений, вот был у нас самохин, он всегда записывал в себя, какой азьмут, знаешь. А то другой раз идешь, радист, радио берет, передает. Ну, радио передавать он в раз засякал. Как только на нейтральное радио сразу огонь минометный откроете, в раз засекаете. вот А то так ходили, записывали, знаешь, Азимут, где, знаешь. Где что происходит? Да. А при... тут... Соблюдать тишину покинуть. Ишь тишину. Ну, ну все время ползком ползешь. И не так, что и ходишь на ногах, а ползком все время ползешь и ползешь, проползешь метров двадцать, проглядишь везде по сторонам. Ну только правда одна чибис не давал спокою нам. Uh, нет, птица такой, чибисов, знаете, uh -huh. кричите, и, и вот так как начнет вертеться над твоей головой, хоть беги от него, знаешь, хуже. Обнаруживай. обнаруживай сразу всех, хоть какая-нибудь разведка. Как только человек учувствует сразу, сокресить это успокойнее, лучше уходи сразу от этого места. Я считаю, саперы это крепкий человек. Во-первых, выносливый. не сопить, не дыхать, говорится, не кашлить, ничего. Он такой, ну, самостоятельный, твердый человек. Вот так я понимаю, как сапер, сапер должен быть каким. Кусочек старой фронтовой хроники. Вот она, работа сапер в те годы. Чаще всего. Снимали эту саперную работу на мостах, переправах, дорогах. Лето, зима, осень, весна, погода, непогода. во именно войне не ждет, все равно надо делать на ней свое дело. Ищут немецкие мины на проселках, на улицах городов. Это все, конечно, работа уже после боя когда передовые части прошли вперед, дочищают то, что по первому разу разминировалось ночью, в темноте, на ощупь. А эти кадры тоже сняты во время войны. Но, конечно, не на передовой, а в тылу, на занятиях, на саперных тренировках. На передовой при свете дня и проволоку не режут, и мины вот так на свету не вынимают. На передовой... И то, и другое. В сумрак, перед рассветом, ночью. А если днем, то в дымовой завесе. И снять это невозможно. Там все без свидетелей. Сапер и мина. Один на один. Милы, мин искатели это хорошее дело. Только когда уже... Идешь дороги, проверяешь, знаешь, свободные уже пере, пере, пере, не стреляют нигде, это уже как называется, в тылу с миноискателем, знаешь, проверяешь, знаешь, если ли искатель. А так искателем обманывай, знаешь, есть ли осколки какие-нибудь, где ты будешь там, на передовой. Мин искатель нет. И также щуп. Это и щупом идешь. Если щупаешь, но щупом 60-50 сантиметров, знаешь, толстый, стальная. Пролога 2 метра, знаешь, рожон насожен. И вот идешь щупом, и это проверяешь. Это тоже. В тылу, в тылу а когда проходы делаешь уже тут щупы нет тут уже на пузе знаешь голова внизу ползешь перед собой проверяешь руками потому есть если бугорок ты уже его ощупаешь если мину нашел то ты уже полягонечко дерн, снимаешь. так что надежные всего руки да надежные все руки не нервная система. Разные вопросы я задавал саперам, как и всем другим солдатам. Спрашиваю и по самые трудные, и по самые страшные. Самый трудный был первый когда не так, как под Москвой, как под великими луками, был в сорок втором году, кажется, в феврале, в феврале месяце. Вот это самый трудный. С латышской дивизии нас прикрепили. Вот тут был... Тяжелый бой, да? Не то же. Убьет, перебьет еще убьет. Одни кишки и, то, и в грязи, и в снегу. В апреле весь был. Это вот самый мой... Никогда не забуду этот бой. До конца войны, и чем ближе к концу, чем все больше, сапером приходилось заниматься с танками. Дело едва ли не самое опасное. Иван Васильевич, знаю, что вы четыре года войны отвоевали. Кончили, вышли живым из такой войны. Но доставался он, конечно, тоже знаю. Вот немножечко вас от войны осталось, чуть-чуть вы... Чуточку заикаетесь, это контузия, наверное. Как это да. выше дело? Кто это вам? Это было, когда я сопровождал спровож... одну танк, сопровождал, и заметил в этом на поле, знаешь, мест стох какой стоит. Ну, я вперед бежал, до метров, может, сто. Ну, как раз когда танк. Впереди танка, да? Да, впереди. Значит, Танк сзади был, я бежал вперед. Ну, за танком не, не, не берешь вперед, а всегда вперед уйдешь, он ну, за мной напротив, мне, по моему следу ехал. Когда я заметил стог сен стоить, я остановился. Ну там, там танк подъехал, спрашивает, где, и, и, и, в чем дело. Я говорю, вон стог сена, то я говорю, вчера не был это стох сена, а сейчас я говорю 10 И сам и к нему. На это место показываю, где он. Я говорю, вот, вернулся. Ну, метров 15 или 20, он поэтому как саданул по этому, по танку. И мне по стол. Да? А ну, стол уже загорелся. А там я не знаю, что Танк было. Или машина? Танк это я не могу сказать. Ну, у меня я коварком полетел. Он, да, головой пей, Да, ну что там, может, выш головы, головы, знаешь, ну, пламя мне все волосы обожгло тут. И я коварком упал. меня Они взяли меня сразу с, с танк. На танк посадили и пошли вперед. Ну тут наш все части с, с, подо, подошли как раз эти пехота. Подошла, знаешь, и меня, тут я сразу, там, меня посадили на, пов на, эту, на повозку, тут было, летом было, и меня, в Польше было, и меня вот куда, в роту отвезли. Отдохнули, ну, я, ну я там на кухне 5 пять пробыл, картошку прочистил. Ну, и обратно, не знаешь, пошел вот куда. Ну, ну, контузия, вся, контузия. Да, всегда. но все-таки она и сейчас и это место болит все-таки. Воздухом, что ли, взял голова так всегда шумит, как телефонный стол. Знаешь, ну я уже привык к этому. Мин, нет. Значит, еще чья-то жизнь спасена, еще чья-то разную память оставляют по себе люди. А Сапеой эту мин нет.